Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня четверг, 29 декабря 2022 года Заключительный выпуск в этом году Я хочу его посвятить итогам уходящего года И сегодня я нашел в интернете статью Дмитрия Медведева Которая называется «Наши люди, наша земля, наша правда» Вот как раз итоги 2022 года который изменил миропорядок. Во-первых, по поводу наших людей я сразу вспомнил такой вот анекдот. К папе Римскому заходит секретарь и говорит, «Ваше Преосвященство, в сидит старый еврей, но ну, очень старый, сидит уже две недели, не уходит, просит аудиенции, но ну, пусть зайдет. Заходит очень старый, да потокный еврей. Папа, чем могу вам помочь?» Старый еврей достает из лапсердака картину «Тайная вечеря», показывает папе и спрашивает, «Это ваши люди?» Папа гордый отвечает, наши, а почему вы спрашиваете? старый евреи, они за стол не рассчитались. Так вот, по поводу наших людей, вот сразу меня смущает эта фраза. Что значит наши или ваши люди? Есть страна Россия, есть страна Украина. В России живут россияне, соответственно, в Украине живут граждане Украины разных национальностей. Даже если они русскоязычные, это еще не значит, что они каким-то образом э, относятся к России, кроме языка, культуры и так далее. И вот эта постановка сразу же, и, и недавно Путин говорит, вот наши люди там страдают. Что значит наши люди? Это не, не ваши люди, это граждане Украины. Э, приветствую э, зрителей. Так что э, сама постановка вопроса ложная, исходит из ложного посыла. Это не, не ваши люди, это люди, граждане Украины. Теперь я попробую по тезисам пробежаться. Вот он несколько итогов подводит. Итог первый. Нацист рядом, но он не пройдет. Если, конечно, считать нацистами не жителей и граждан Украины, то возникает такой вопрос, а, собственно, как себя ведет российская армия на территории суверенного государства? Вот эти все зверства, изнасилования убийства мирных жителей и так далее. Это вот как раз близко к нацизму. И вообще я обратил внимание, все, что пишет Медведев, можно отнести к России. То есть вот это он в зеркало на себя смотрит и дает оценку России. Вот, так что насчет... Прошу прощения. Насчет того, что нацизм не пройдет, я очень надеюсь, что нацизм российский, шовинизм не пройдет. Он пишет, первое, что нужно всем здравомыслящим людям делать выводы на основании объективных фактов. Но это просто смешно, особенно в России, когда все строится на пропаганде, на подтасовке, на манипулировании. Какие факты? И даже если есть объективный факт, вам скажут, что это было не бегство из Херсона, а перед дислокацией уход на более выгодные боевые рубежи. Вот вам и факты. Так что, э, говорить, что э, опираться на факты в России, где запрещено называть войну войной. Кстати, Путин недавно это сделал и сказал, что пора заканчивать войну после него. Лавров сказал очень интересную парадоксальную фразу, что нужно быстрее заканчивать, но торопиться некуда. В общем, гениальная фраза по своей бессмысленности. Э, так вот, э, значит, а теперь второй э, итог. Иллюзии закончили. Сегодня нас разделяет западным миром гораздо больше, чем объединяет. Совершенно верно. Вот тут я подпишусь под э, каждым словом Дмитрия Медведева, потому что действительно э, разделяет все западным миром, э, так как Россия себя позиционирует как какое-то особое государство со своим э, таким неповторимым колоритом, что у нее э, какой-то свой путь, Избранный Что западные ценности ей не близки У нее свои какие-то там скрепы Непонятные какие Когда начинаешь уточнять Выясняется, что все это Собственно не российское даже Изобретение и православие И так далее Да, так что тут я согласен Что сейчас Россию С западом вообще ничего не объединяет Ни экономика, ни Культура, не политика, не спорт. Россия осталась в полной изоляции. Но об этом как раз пишет Медведев. Вот итог 3. Эпидемия русофобии требует лечения сильными средствами. Но ну, сильное, конечно, заявление по поводу средств. <coughs> что он имеет в виду? Может, это тоже оперативное вмешательство. Ну, а что русофобия тоже это большой очень миф что запад так ненавидит Россию, просто спит и, как это в кино говорю, кушать не могу да такую неприязнь испытываю к России опять же мания величия на западе о России думают в последнюю очередь здесь полно своих внутренних проблем и поэтому думать о том, что Россия такая важная тема западного мира, это преувеличение есть, конечно, люди, которые не, не любят Россию, но тут идет опять подмена понятий не любят они Путина, а не Россию. Не любят режим, который сейчас. К России как раз отношение э, другое совершенно. Но так как <сёк> Володя сказал, что Путин и Россия это одно и то же. Говорим Путин, подразумеваем Россию наоборот. Поэтому отношение, естественно, может быть и негативно. И оно абсолютно оправдано той агрессии и той агрессивной политикой, которую проводит российское государство в лице Кремля и Путина. Вот. Идем дальше. Что пишет наш... Дмитрий, вернее, ваш Медведев. Итог четвертый. Запад загнал себя в клетку, пусть посидит в изоляции. Но это просто анекдот. Россия загнала себя в клетку сама и находится в изоляции, которую Запад ей устроил. Запад совершенно не в изоляции. Запад Евросоюз, которому, кстати, Медведев в своем, своем телеграм-канале прочий развал в следующем году, проверим, кстати, заодно. Так вот, тут он, кстати, не пишет про развал почему-то Евросоюза. Насчет изоляции. Изоляция, это Россия сама избрала такой путь, обрубила все концы, вот сейчас с нефтью и газом и так далее, и находится в полной изоляции. Запад, наоборот, объединился весь Евросоюз, страны НАТО, Америка и так далее. Почти никаких нет противоречий, поэтому говорить о том, что э, Запад посидит в изоляции, это Россия посидит в изоляции очень долго. Запад и не находится в изоляции, это просто э, подмена понятий и э, выдаваемого желаемого за действительно. Да. Вот, и он пишет, вот цитата, «Увы, но нам говорите договариваться на Западе теперь ни с кем, ни о чем и даже незачем». Совершенно верно. О чем вам договариваться, собственно? Вы нарушили все мыслимые и немыслимые законы, вы сами себя поставили выше других, потому что в вашей Конституции написано, что законы России выше международных, теперь вы вышли из международных организаций. Э, вернее вас оттуда попросили, таких как Пассе. Так что э, Россия сейчас совершенно э, западом э, не по пути И э, может быть когда-нибудь в будущем, э, когда Россия чуть-чуть так сказать, себя придет Тогда можно говорить о каком-то сотрудничестве Сейчас эта тема вообще э, не актуальна Так что говорить о э, дог, дог, каких-то договорах э, сейчас вообще преждевременно и даже смешно что пишет еще Медведев? Апокалипса пока не будет. Ну, спасибо вам, Дмитрий Анатольевич, что пока не будет. Вот. Но вообще, конечно, это вся... А, вот еще, еще интересно. Итог шестой. Россия не выживает, а живет, развивается, побеждает. Но это опять какие-то фантазии. Именно Россия сейчас выживает пытается выжить в новых условиях, опять же, которые связаны с тем, что Россия начала военные действия на территории Украины. Насчет того, что побеждает, это тоже неправда. Она, наоборот, отступает. Насчет развития сомнительно очень. Я имею в виду экономическое развитие. Сейчас будет жуткий, так сказать, провал. Но дело в том, что... Экономика держится, и есть возможность включения печатного станка, поэтому так это все резко не, не происходит. Вот еще цитата. Наша задача в ближайшее время не только защитить новые территории в составе РФ, но и сделать их жизнь благополучной, безопасной, комфортной. Да, очень забавно. Дело в том, что ваши эти новые территории никто не признает в мире. То есть это опять же, как с нашими людьми, это не ваши территории Это захваченные, оккупированные территории Украины, которые нужно будет вернуть. И говорить о будущем благополучно, безопасно и комфортно, это просто цинизм, когда вы сами обстреливаете Херсон, когда вы называете его своим городом, и тут же его обстреливаете. Где ваша логика? Так что это все декларации, и вообще непонятно рядовому какому-нибудь россиянину, зачем нужны новые территории России, на и так безгранично вот, но это, это вот основные тезисы господина Медведева а вот я цитировал то, что написал в телеграмме, это намного смешнее, потому что он там предрекал развал, как я уже сказал Евросоюза, возвращение туда Великобритании и вот Великобритания вернется, и сразу э, Евросоюз распадется, вот такой вот стишок получился. Потом он там написал по поводу Техаса, что Техас выйдет из э, США, будет отдельно независимое государство. И еще там что-то смешное, ну, насчет Евро, что Евро не будет э, ходить. Да, и последнее, это вишенка на торте, что президентом следующим президентом Соединенных Штатов Америки будет Илон Маск. Илон Маск уже отреагировал на это написал что-то по поводу искусственного интеллекта. Ну, вообще, мне кажется, что Медведеву лучше выступать в, в форме, вернее, в жанре стендапа. У него неплохо получается, но я так подозреваю, что он не сам пишет эти тексты. У него есть спичрайтер, который, кстати, неплохо обогатился на этом всем деле. Так что вот так вот, чтобы он стоял... В роли комика это сложнее описать писать всякие бред не можно Тем более, что, как мы понимаем, пишет он не сам Приветствую наших, вернее, моих новых зрителей Но то, что он пишет, это это все так, так, так смешно Потому что опять пытаются оправдать вот эти цели, задачи так называемой спецоперации. Э, Насчет нацистов, которые засели в Киеве, это уже не смешно через год. Это мы все слышали, что оказывается вот, государство э, Украина такое неправильное. Там вот нацисты засели и надо их выгнать и вообще это все превратить в Россию. Я знаю, что вот э, сейчас в России очень болезненно относится э, к тому, что сносят памятник, вернее уже снесли памятник Екатерины II. Екатерине II, э, кому памятник, а не чей, э, памятник Екатерине II э, в Одессе, вот, и что снесли памятник Пушкина, это естественно издержки, но э, э, Одесса это Украина, Харьков Украина и так далее, и надо... В этом контексте это все рассматривать, вот был театр русской драмы в Харькове, не Пушкина, сейчас имя Пушкина убрали, может кому-то за Пушкина обидно, но у меня такое ощущение, что сейчас русский язык в Украине вообще будет каким-то маргинальным, многие русскоязычные переходят на украинский язык, и э, вообще эта тема для спекуляции, уже много об этом раз говорил, для российских СМИ, для президента, вот, бывшего э, тоже президента, премьер-министра Медведева, что вот так и так э, русский язык подвергается какой-то гонениям, и вот русскоязычные плохо живут, и их там притесняют, как я уже сказал, и как же так? не понимают простую вещи, что есть такое понятие, как государственный язык. В любой стране он есть. Конечно, могут привести пример Швейцарии, где там два или три языка. Не без того. Но понятие государственного языка никто не отменял. И вот так вот спекулировать на этом очень некрасиво. язык, часть государственности. Это не просто символ, как флаг, герб и гимн. Это культура. И вот э, самосознание людей, что это нация, это э, суверенный народ, э, культура и так далее. Э, это все очень важно для становления государства. Потому что Украина это молодое, я имею в виду новая, современная Украина, постсоветское новое государство. И я уже говорил об этом, что она пошла другим путем, не таким как Россия. Э, она была, пошла путем декоммунизации, переименования советских всех улиц, которые вот до сих пор, кстати, оставались частично. И в России это не нашло понимания, потому что Россия, как вы знаете, одновременно является тоже бред наследницей Российской империи и Советского Союза, что просто несовместимо, потому что Советский Союз это противоположность, да, антагонизм с Российской империи большевики сбросили эту власть и установили свою а вы теперь говорите, мы одновременно, чтобы не прерывать вот эту историческую нить мы одновременно наследники Российской империи и Советского Союза, ну как это может быть вы уже определитесь, или у вас э, царская Россия, или коммунистическая. А вы хотите на всех стульях усидеть. Так не бывает. И в идеологии полная каша у людей в голове. Потому что как это объяснить с точки зрения здравого смысла, это просто невозможно. Значит, вы определитесь, вы за белых или за красных. А вы одновременно и за белых и за красных. Молодцы. Украина пошла другим, как я уже сказал, путем... путем но, может быть, это тоже неправильно. Вот Украина бы современно хотела вообще вычеркнуть этот весь советский период. Там тоже были какие-то достижения и так далее. Но в идеологическом плане, опять же, в языковом, культурном, это было, политика была очень неправильно выстроена. И вот то, что произошло после распада Советского Союза, мы расклебываем до сих пор вот эти перегибы в ту или иную сторону. Потому что... Я считаю, что в советское время должна была быть такая система, когда в каждой национальной республике свой язык является главным, а русский – вторым. А было все сделано наоборот. Русский язык был первым, украинский, или казахский, и так далее, вторым. На него обращали меньше всего внимания. И вот что, собственно, и произошло, когда в начале 90-х был такой бунт элит, которые взбунтовались и сказали, что мы, собственно, хотим себя чувствовать здесь хозяевами вот так что то что сейчас происходит что путин пытается вернуть советский союз не понимая что уже поезд ушел на свет появилось несколько новых поколений которые вообще об этом только слышали что то видели но не жили и я понимаю вот эту ностальгию по советскому союзу но Нужно же как-то объективно это все вспоминать, а не так, как некоторые пишут, вот как все было замечательно, дружба народов была, нет, дружба народов не было, были всякие меж... межнациональные конфликты, азербайджанцы и армяне друг друга и тогда не любили, и я уже про антисемитизм молчу, это отдельная тема, так что говорить о том, что все было замечательно, все было зашибись, нет, был дефицит даже туалетной бумаги, были очереди, была масса бытовых всяких проблем, и вот эта идеализация, это очень такой неправильный путь. Да, мы были молодые, у нас были какие-то идеалы, а по поводу пропаганды могу сказать, что и тогда она была очень мощная, и нас просто дезинформировали очень часто и о том, что было хорошего на Западе, на Западе нам просто не говорили, говорили то, что было выгодно Властям, как там плохо живут, безработные, бед, бедность, бездомные и так далее. А о том, что тот же бездомный, вернее не бездомный, а безработный получает такое пособие, что он чуть ли не может на автомобиле ездить, нам, естественно, об этом не говорили. И нам внушали вот эту мысль, что у нас самая лучшая страна в мире, что мы боремся за мир. Кстати, тоже была неправда борьбы за мир, потому что Советский Союз участвовал во всех, по-моему, военных конфликтов, которые можно в Анголе. Я про Афганистан уже молчу, и в других странах было такое красивое понятие «интернациональный долг». Вот, и я уже молчу тоже о том, как, какое количество денег шло на так называемые развивающиеся страны, страны третьего мира, Африка и так далее. И это все шло за счет нас, потому что мы недополучали. И есть такой прекрасный анекдот на эту тему советский, когда э, вправду... Пишут рабочие какого-то завода, что мы прочитали в вашей газете, что народы Африки не доедают. Так, пожалуйста, то, что они не доедают, пришлите нам, мы с удовольствием это все доедим. Вот такой вот горький юмор. Но, тем не менее, дефицит был, денег было полно. Но э, люди жили очень скромно и бедно, потому что э, были всякие ограничения. И когда сейчас говорят, что вот какое было замечательное э, время, не было безработицы. Да, безработицы не было, потому что она искусственно, э, ее просто не запускали. То, что должен был делать один человек, делал пять. И э, еще хочу напомнить, что существовала статья о тунеядстве, поэтому нельзя было вот так вот сидеть и плевать в потолок, так что это было подсудное дело были какие-то вещи хорошие но та же медицина тоже образование, тоже хромали со всех сторон и идеализировали, вот советское образование лучшее в мире, нет оно совершенно не котировалось в мире в мире всегда котировался Оксфорд и Кембридж а не Московский университет нет, Московский университет котировался в той же Африке Латинской Америки, но не в Соединенных Штатах или Берлине и так далее. Так что вот эта идеализация, вот эта попытка сказать, вот как хорошо, давайте вернемся туда, все вместе, республики, построим Советский Союз 2.0, нет никакого Советского Союза. Уже 30 лет существуют независимые республики, и вот как раз завтра будет 100 лет со дня основания Советского Союза, который даже не дотянул до 70. И то, что он рухнул, это было совершенно закономерно. И попытка на его развалинах создать вот это СНГ на палочке, это ничего из этого хорошего не получилось, вы видите. До сих пор это существует такая вот формальная организация, но смысла в ней особого нет. Теперь вот по поводу итогов действительно уходящего года. Конечно, год, 22-й, это водораздел, и он изменил мировой порядок, это совершенно точно. И то, что произошло 24 февраля, вот скоро будет год, мы понимаем, что это попытка действительно передела мира и какой-то ревизии, ревизионные реванши, все вместе, и то, что... Главная цель Путина – это уничтожение государства Украины. Это совершенно очевидно и не подлежит сомнению. Вот это так называемое присоединение тех новых территорий об этом говорит. И вообще, конечно, Запад несет определенную меру ответственности за то, что он это все допустил. После 2014 года не надо было с Путиным иметь никаких дел, нужно было ввести вот те санкции, которые были введены сейчас, никакого Северного потока-2 и так далее, никакого газа, нефть, ничего не нужно было. Запад проявил малодушие, вот теперь он это все расхлебывает. Но тем не менее, я надеюсь, что следующий год будет переломным. В этом году, вот кроме войны, собственно, вспомнить и нечего, потому что она занимала все наше пространство. И э, следующий год, я надеюсь, будет переломным. Он будет э, должен стать переломным. Э, мы видим, что помощь э, Украине продолжается. И э, это очень важно и психологическом, и моральном э, в смысле. И э, конечно, то, что произошло, это следствие э, э, имперского мышления Путина, который вот хочет опять создать эту империю, и вот без Украины он считает это невозможно. Но, как я уже сказал, что Украине совершенно другой путь, как сейчас можно говорить, вектор развития западный, ориентация на ценности западные. С Россией не хочется иметь дело, потому что насильно мил не будешь, Россия никак не может понять, почему Украина от нее отвернулась. И... Я думаю, что вот это стихотворение никогда мы не будем братьями. Действительно пророческое, потому что представить себе после окончания войны, что Россия и Украина как-то будут взаимодействовать, общаться, торговать друг с другом, очень трудно это мне представить. Я думаю, пройдет немало десятилетий после того, как это все успокоится. И я не думаю, что это такой будет простой путь еще о чем хотелось сказать в заключении о том что все таки настроение в России меняется вот сейчас по статистике 28% не испытывают никаких радости по поводу нового года то есть у людей все таки есть остатки совести хотя многие считали что их это не касается это какая то война Путина и можно сидеть на диване и как-то комментировать эту всю ситуацию нет после мобилизации это начало мобилизации все изменилось часть людей покинула россию это кстати тоже очень такой показательный путь вот тот же Медведев, на которого я ссылался сказал что нужно людям запретить навсегда въезд в россию тем кто уехал но это чисто такой большевистский подход запретить не пущать и так далее он не понимает, что у людей может быть разное мнение, и можно любить и Россию, но не любить Путина. Вот, это, вот у них эти две части пазла не соединяются. Есть Россия, есть Путин. Так что можно быть патриотом России, но ненавидеть Путина, и тут нет никакого противоречия. И то, что люди уехали, это их выбор, это их знак протеста. Они показали то, что они не хотят. В этом всем участвовать Потому что косвенно Все равно все так или иначе Виноваты Так что это тоже говорит Против так сказать, Кремля Что люди уезжают Значит они не согласны с вашей политикой Как мы раньше говорили Политикой партии и правительства Вот и такая резкая реакция На, на это говорит о том Что это заедает власть И задевает представителей власти Что вот люди таким образом Выражают протест Потому что внутри протестовать Вы знаете к чему это приводит вот Пример с и Яшином очень показательный Но перелома в сознании Пока нет И ощущение того что Россия Летит Постепенно летит, летит в эту бездну Тоже нет Люди привыкли Они давно живут Очень так скромно Никаких у них нет таких изысков За границу они не ездят, так что на них это никак не отражается. И, как говорится, жили плохо, чего привыкать к хорошему. И они никак не могут понять, что их уровень жизни напрямую зависит от внешней политики России. Вот когда вот этот пазл сложится, люди поймут, что это взаимосвязанные вещи. Может быть, что-то в сознании щелкнет. До, до сегодняшнего момента они считают, что Россия живет плохо из-за санкций. А почему санкции вводят, никто, собственно, не хочет на это обращать внимание. Так что следующий год будет сложным, и когда мы всегда... В конце старого года говорит, вот мы надеемся, что Новый год будет лучше. Лучше он не будет, ну как, опять же, одно дело для России, другое для, для Запада тоже. Тут прогнозируют какую-то небольшую инфляцию. Естественно, ситуация напрямую будет зависеть от состояния войны. Я, как уже сказал, считаю, что в 2023 году должен наступить перелом, и Украина должна победить. И э, все вернуть к границам 1991 года, включая, естественно, Крым. Э, потому что э, сейчас уже пошла игра в банк Если раньше казалось, что с Крыма можно подождать, то теперь уже ждать нечего и незачем. И э, у меня такой прогноз, что все-таки следующий год станет переломным. И э, дай бог, чтобы закончилась война, но это никто вам точно не скажет никакой, Астролог, никакой пророк. Это все очень сложно предсказать, тем более, что ситуация меняется. Я на этом буду потихонечку прощаться. Большое спасибо всем, кто смотрит меня, читает, ставит лайки здесь, на Ютьюбе. Если есть возможность подписаться, то подписывайтесь. И мы обязательно с вами... Встретимся и обсудим какие-то новые, новые события, но все равно следующий год будет, к сожалению, под знаком войны. И то, что мы живем в военное время, я имею в виду, это не такой термин военное время, как военное положение, во времена войны, и что... К сожалению, это стало реальностью, это не может не печалить, потому что казалось, что когда мы всегда желали да, мира, мирного неба, это, это был вроде, с одной стороны, формальный какой-то подход, но мы всегда об этом говорили. И сейчас действительно хочется пожелать мира, но мы понимаем, что мирные переговоры в данной ситуации невозможны, и все зависит от того, как будут складываться события на фронтах вот Лена Опарина пишет тебе спасибо спасибо всем кто смотрит в записи в прямом эфире это не важно я это выложу на ютубе в инстаграме и в других может быть ссылки будут в других соцсетях на этом дорогие друзья я прощаюсь поздравляю вас с новым годом и все таки будем ждать позитивных новостей на этом я прощаюсь всего доброго до свидания